Изначально я просто хотел снять видео на 5 секунд, где говорю спасибо за 5000 подписчиков, но потом в дискорд канале мне написали, а что если вы снимете машину, экранизация вот этой крипипасты. Снимайте не обязательно в моде, снимайте где угодно. Майнкрафт, мод, да блин, хоть в Блендере или в The Movies это сделайте, мне без разницы. Качество тоже любое. Главное сделать что-то необычное. Все ролики мы отсмотрим на стриме и поржем с вами. Так что давайте, удачи. Уже три часа я прячусь здесь. У меня есть время рассказать вам, что с вами случилось. Обещать не повторять моих ошибок. Возможно, это спасет вам жизнь. Однажды пусть я купил себе новый туалет. Он не отличался ничем от других. В один день меня очень сильно приспичило. И мне нужно было срочно сделать свои дела. Но потом мне позвонили. И я отвлекся. И я не смыл. он мне пошел на ГМК Мстракт. Когда... Но когда я слышал шорохи, он... он просто вырезал всю мою семью. Я не знаю, возможно, он уже где-то рядом. Спасите меня.